Мне никак не дают покоя эти статьи в интернете насчет убийств, которые прокатились по вашему району. Что ты вообще такое? И как попал ко мне? Мое имя Смерть. Пришло время и тебя мне с собой забрать. Ты не можешь добраться до меня? Я бессмертен. А -а -а говорила про это самое время и это самое место. Ты жди, и я к тебе вернусь. А пока у тебя есть время подумать о том, как ты нашел дождь.